Всем привет! Меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Красивый фундамент на практике не всегда будет надежен. Вы можете принять фундамент, он внешне будет красивый, ровный, но через три месяца или через год он может накрениться или появится трещина, что в перспективе даст проблемы большие для дальнейшего строительства. В нашей компании мы реализовали механизм, который позволяет построить фундамент качественно надежный, проконтролировать именно этапы скрытых работ, которые на финише, на финише уже не видны, но по факту очень важны для дальнейшего эксплуатирования данной конструкции. В целом, в строительстве э, существует там, нормативная документация, которая позволяет строить большие здания и контролировать все этапы работ нашей компании для того, чтобы минимизировать затраты времени. Во-первых, заказчика на строительство, мы ввели упрощенную схему приемки всех скрытых работ, заключили их в один чек-лист, который контролирует наш внутренний технический надзор. Как это происходит? Заводится на каждый объект вот такой общий журнал работ в котором прописано наименование объекта, дата начала и окончания работ, пишется каждый день работы, что делается и как делается, вносится чек-лист объекта, в котором прописаны все этапы, которые необходимо обязательно проконтролировать в процессе строительства Потому что бригада может работать быстро, но не всегда качественно И какие-то моменты, которые выполнены, их можно быстро накрыть следующим слоем работы И в перспективе их будет сложно отследить А сейчас расскажу, как работает система приемки скрытых работ по чек-листу в нашей компании Перед началом работ работ инженер ПТО составляет чек-лист, в котором прописывают все ответственные этапы работ, которые надо проконтролировать, и уже в период строительства технозор приезжает и каждый этап проверяет и подписывает бригаде. Сейчас мы находимся на уже почти что законченном объекте. Это коттеджный поселок Савоя. Здесь мы построили вот такую фундаментную плиту с верхним ростверком. И по периметру залили ленточный фундамент под забор. Поэтапно расскажу, какие моменты очень важно контролировать на этапе строительства. Первый этап, который очень важно проверить при в начале строительства это контроль выноски пятна застройки относительно границ участка и уже относительно генплана фундамент садится на участок не все участки сразу имеют забор где-то забора нет есть условная там линия виртуальная которую кто-то мерит шагами кто-то рулеткой на этом этапе лучше пригласить геодезиста который поставит четко границы участка и уже в перспективе можно просто рулеткой отмерить и понять выдержан ли нужный размер или нет. Значит, второй этап приемки это выноска высотной отметки. Вот если на этом объекте можно сейчас посмотреть, фундамент как будто находится бы высоко. Есть большая насыпь с той стороны, с той стороны большая насыпь. Если же фундамент посадить слишком низко, потом с дороги вода может течь у вас под фундамент, на фундамент, что будет негативно складываться на комфорте жизни на участке в перспективе после того как вы уже проверили выноску и высотную посадку проверяется контроль выборки котлована при выборке котлована важно контролировать что из котлована убран весь просадочный слой то есть плодородный слой торф бревна все убрано котлован чистый и вы дошли до несущего слоя после того как этот слой проходится по этому проекту здесь настилается геотекстиль. Геотекстиль должен быть настелен ровно, с необходимым нахлестом друг на друга слоев. Важно контролировать, чтобы он был застелен на все дно, а не локально или где-то по периметру. Это важно в перспективе для правильной работы подушки. После настила геотекстиля на этом проекте выполнялась песчано-щебеночная подушка. Здесь важно контролировать качество песка, чтобы в нем не было примеси глины. Важно контролировать качество уплотнения, то есть каждый слой послойно проверяется плотномером. И правильно выдержать именно высотную посадку подушки, для того, чтобы дойти до нужного уровня и в перспективе не заливать бетоном неровности, который получится, а именно выровнять на песке, потому что это более дешевый материал. После укладки песка выполняется укладка щебнем. Требования такие же, как песчаной подушки После приемки щебеночного слоя принимается работа по настилу гидроизоляции. В данном проекте выполнена гидроизоляция плантер. Требования, чтобы перехлесты полотен также были выполнены по проекту, для того, чтобы материал был соответствующей плотности, которая указана в проекте. После настила гетекстиля контролируется два этапа. Это инженерные сети, которые проложены уже в теле конструкции или под конструкции. Важно проконтролировать уклон канализации, закладку воды на отметку ниже глубины промерзания закладку э, электричества, дренажной системы, контролируется монтаж опалубки и армирование в целом по арматуре важно смотреть, чтобы армирование соответствовало проекту необходимые усиления были выдержаны в нужных местах, перекресты арматуры диаметры арматуры должны тоже соответствовать проектным решениям что будем сейчас проверять? первое, это самое важное, это сетка арматурная, значит смотрим в проекте это S1 элемент, значит, S1, это 12-я арматура, 200 на 200 ячейка, она идет по всей фундаментной плите, защитный слой внизу 50, сверху 40, ну пойдемте проверим. По палубке важно проверить ее качество раскрепления, чтобы в процессе бетонирования не было выдавливания, смещения углов какого-то пуза на бетоне, в перспективе не появилось, чтобы ну, не было необходимости шлифовать или штукатурить бетонную конструкцию. Важно еще раз проверять, опять же, правильность расположения опалубочных щитов относительно границ участка. После монтажа опалубки производится бетонирование конструкции. На этом этапе важно проверять именно качество материала, потому что бетон при приемке сложно э, оценить, Хорошего или плохого качества, важно проверять паспорт и именно поставщика на предмет его добросовестности. Соответственно, после того, как все этапы скрытых работ, которые мы сейчас обсудили, приняты, согласованы ответственным лицом, производится бетонирование конструкции. На этапе бетонирования присутствует ответственный ИТР, который контролирует именно качество и ровность укладки. и После окончания работ производится финальная приемка и уже... Виден финальный результат, который зачастую виден э, у всех на участках. В целом, двигаясь по чек-листу, бригада после выполнения этапа работ и приемки переходит к следующим работам. Двигаясь по такому алгоритму, можно получить качественный хороший результат, э, не переживая за перспективу эксплуатации э, любой конструкции. В целом, если вам данная информация показалась интересной, пишите нам комментарии. Если необходимо, можем более подробно рассказать про чек-листы и как они составляются к каждому проекту. И вы можете самостоятельно следить за своей стройкой и получить действительно качественный результат. Также хочу сказать, что приемка по чек-листу должна производиться профессиональным строителям, которые понимают нюансы в именно технологии приемки работ, если вам необходим будет технический надзор, мы тоже такие услуги осуществляем, можете позвонить к нам в офис, наши менеджеры вас проконсультируют.